<lacht> also zeig was du drauf hast Amigo, zeig was du drauf hast Kraft mag ab, b***h Mach, meine Hand wird kalt <lacht> Попало ко мне два стакана. Один обычный был. Грани, все. Ну, и стакан стеклянный. Второй стакан тоже грани, все. Только грани внутри, если присмотреться. А снаружи он кладкий. Вот, вот зачем его кто-то вывернул наизнанку. Я не понимаю. Может объяснить кто. Thank you. Baby, are you all right? А, видали, видали? 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈是吧 Так, короче, вот такая хуйня. подарили на двадцать февраля. реально мужик. В общем, ну по весу я, ну будем смотреть, что с виду как банка сгущенки или какой-нибудь пашке. Ты В общем, что? открываем, открываем, открываем. Оля, и что внутри блядь? Носки, сука, носки! Давайте, пацаны, что Макс? За започинели! За и все сейчас Макс, давай вебет. Да, Я поймаю. Ч тут везём? Пожар ебать везём. Удобно. Выбить, да? Охуенно. 21 век. 21 Соси жопу, Илон Маск. <свят> ну вот такие обычные в этой ситуации учительные беседы. Нам нужны неизбежные спички в штрафной перед подачей главного дню. раз между Павлом Саваретом и Томасом и Подача идет! Hey, what do you think this is?